Всем привет! В эфире Универньюса в студии Анны Глазуновой. Так, сегодня вы увидите. 50 первокурсников КФУ получили грант на бесплатное обучение. День знаний отметили в КФУ. Казанский федеральный университет может помочь сельскому хозяйству. Студенты Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета получили гранты на бесплатное обучение. Счастливчиками стали 50 первокурсников. Все подробности расскажем в сюжете. В технопарке в сфере высоких технологий IT-парк состоялась торжественная церемония вручения грантов Министерства информатизации и связи Республики Татарстан. Их вручили студентам первого курса Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета. Радные видят, что почти тысяча студентов учатся в Высшей школе информационных технологий и информационных систем. И в рамках той большой подготовки кадров, которые Нужны сегодня действия сейчас экономики. Министерство и связи еще дополнительно выделяет ежегодно 200 грантов. По 50 грантов на каждый курс. Президент Республики Татарстан Руслан Маглевич поставил задачу перед э, правительством, передо мной лично, чтобы отрасль информационных технологий Вклад этой отрасли в оригинальный продукт из года в год увеличивался. С приветственными словами к студентам обратился проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Мы стали студентами одного из лучших университетов России и одной из лучших высших школ Казанского федерального Итогом приемной кампании в 2019 году в высшую школу ИТИС КФУ поступило 292 человека на первый курс бакалавриата. Среди них 80 на бюджет, 212 на платную основу с учетом грантовиков. Проходной балл ЕГЭ, который необходим для поступления в ИТИС, всегда высокий. В этом году он составил 268 баллов. Грантовики – это студенты, которым не хватило совсем немного баллов для бюджета, например, всего два или три. 2, я 266 баллов, я так думал, все-таки что я боялся, что не смогу все лето нервничал, все-таки смог. Я рад этому. Ну да, в первую очередь я расстроился, но потом я подумал, что есть же грант, и я не нашел в нем каких-либо минусов. На самом деле это прекрасная возможность для людей, которые не поступили на бюджет. Но хотят обучаться бесплатно. Студенты-первокурсники объяснили, почему выбрали IT-направление КФУ для поступления. Потому что, во-первых, это один из передовых вузов страны, а IT-направление выбрал, потому что просто я на протяжении всей жизни любил выстраивать алгоритмы. Только эта профессия, мне кажется, будет ну, среди главных профессий, потому что ну, все автоматизируется. Все-таки it вроде лучше всех в Татарстане, как я понимаю. Так что поэтому я его выбрал. Грант получили 50 первокурсников-контрактников, набравшие наибольшие баллы ЕГЭ. По условиям гранта студентам необходимо будет отработать на территории Татарстана в течение периода равного сроку обучения по гранту. Наша статистика показывает, что студенты, обучающиеся на грантах, имеют более высокие текущие рейтинги, чем даже студенты-бюджетники. Хотя бюджетники поступают с более высокими баллами. Это говорит о том, что грантовая система она очень эффективна. Я считаю, что когда студент просто приходит на первый курс, с хорошим баллом ЕГЭ после хорошей школы, а потом дальше может расслабляться, учиться хоть на тройке за государственный счет, менее эффективно, чем грантовые системы, где студенты конкурируют за право учиться бесплатно. Ежегодно с 2011 года студентам Высшей школы ИТСКФУ правительством Республики Татарстан выделяются гранты на обучение в сфере информационных технологий. Грантополучателями являются студенты с 1 по 4 курс по специальности программной инженерии. Сумма гранта покрывает стоимость годового обучения от 80 до 100%. Зунова Александр Юдин, Универньюз. Впервые за долгие годы в стенах университетской клиники Казанского федерального университета набрали несколько ординаторских групп. Подробности в сюжете. Впервые за долгие годы в стенах университетской клиники Казанского федерального университета набрали ординаторские группы. Всего в этом году поступило 72 ординатора по 23 специальностям. Ординатура Казанского федерального университета выбралась в связи с тем, что это моя альмаматора. Я являюсь первым выпуском медиков Казанского федерального университета. И в течение со своего студенчества я познакомился с научной деятельностью, с практической деятельностью. И в стенах нашего университета было открыто направление онкологии. Оказали одно из зданий университетской клиники. Это основной сердечно-сосудистый корпус, где находится отделение кардиологии, сосудистый центр и кардиохирургии. После этого в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета прошло торжественное вручение ординаторских удостоверений. Прежде всего, это возможность познакомиться с теми богатейшими традициями, которые имеет университетская клиника. И, соответственно, это возможность пройти обучение. Ну, без ложной скромности, можно сказать, на одном из лучших оборудований, которые на сегодняшний день существуют в Республике Татарстан и, в принципе, в Российской Федерации. Вся ординатура будет проходить на базе Казанского федерального университета. Ординатором будет представлено большое количество отделений и наработок от преподавателей университета. Также они будут участвовать в научных конкурсах и конференциях. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел День знаний Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. О том, как это было, смотрите далее. В Большом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» прошла традиционная торжественная встреча администрации Института социально-философских наук и массовых коммуникаций со студентами первого курса. Мероприятие получило название «День знаний и с ним. С пресным словом к новоиспеченным студентам обратился первый проректор КФУ Ясмин Зарипов. Желаю вам больших успехов, творческих успехов, чтобы у вас все получилось, ваши цели и планы, которые вы наметили, были достигнуты. На сцене перед первокурсниками выступила и дирекция «Снимк», с которой новоиспеченным студентам нужно будет найти общий язык и научиться взаимодействовать на протяжении всего обучения в Казанском университете. Приглашаю вас учиться в нашем славном институте, желаю успехов на этом пути, и с «Снимк» — это мощь. Поддержать первокурсников в этот день пришли и студенты старших курсов, за плечами которых годы, проведенные в Казанском университете. Студенчество запоминается всем, это наиболее яркая пора в жизни – Поэтому, думаю, ИСФНИМК – это замечательная площадка, на которой каждый может реализовывать все свои интересы, возможности, таланты. Кульминацией торжественной части стало принятие студенческой клятвы первокурсниками. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюс. Ученые КФУ реализуют проект по утилизации отходов производства животноводства с получением удобрений нового типа на основе перуглям. Данные технологии могут помочь бизнесу избежать затрат и дадут шансы работать на удобрениях. Подробности расскажем в следующем сюжете.